Все вы знаете такого ютубера, как Кель, который разоблачает Советский Союз, феминисток, даунов в ТикТоке и различных ютуберов. Я Шиктос, и сегодня мы снимем маску с Келя. Казалось, да, Кель хороший, делает классный контент. Его надо вообще уважать, но на самом деле нет. И мне, кстати, обидно. Вообще похуй. Ютуб сейчас это как человеческая многоножка, которая перерабатывает сама себя. Где вор, который ворует у другого вора, который украл у другого вора, укравшего у другого вора. Я больше всего в шоке с Келли тем, что он назвал маразму плагиатом и его друзей. А разве ты сам не плагиат? На фон поставил игру с роликом а не и решил ее вставить в ролика маразме, даже время, схожее с роликом ЛШПТ. Говорить про других, что они плагиаты. Кель, сейчас каждый ютубер плагиатер, и ты тоже. Заметил такую закономерность. Если вы внимательно смотрели ролик про маразма, то Кель упоминал ютубера Фьюри Байтера. Этот чел предоставил пруфу Келю про маразма. Байтер, да, я его обозревал в одном из своих старых видео, слова назад не забираю, но парень обратился ко мне с просьбой осветить ситуацию. А кто не знал, Кель выделял целый ролик про этого ютубера, конкретнее обсирал его по полной. Ролик называется «Меня разоблачили». Касаемо того, что это наглое эльфийское Вроде является личинкой Шевцова, взял его подачу, скопировал манеру речи. Но мне попался настолько шизанутый вурдалак, что ему посвятим целое видео. Одно не пойму, ты общаешься с челом, который уже делал на тебя разоблачение. И ты тоже его разоблачил. А в итоге вы решили вместе слить маразма. Я понять не могу. Моразму уважение, пиздец. Моразн свою же очередь публично подсасывал Стасу в своих видео. Ты назвал Моразна подсосом Стаса, тем временем ты подсасывался к Фьюри Байтеру с пруфами, который же сам разоблачил тебя. Как маразм мог собрать вокруг себя стадо такой токсичной сука, шкилы. Вот он и есть полумиллионный зоопарк келя. Для тупорылых идиотов, ну, всего отсталости мозга. Ну, ребят, поймите, их правильно, все-таки они смотрят Алексея Шевцова, им есть у кого учиться. Говори плохое про маразма, а ты один светленький эльф. Ты пойман за руку, как дешевка. Ты дешевый подлец, ты дешевка. Сразу говорю, я не поддерживаю маразма. Он такой же двухличный, как Кель. Маразм говорил, что сайты со скамом плохо, включил переобулочную, начал делать рекламу с этими сайтами. Поэтому я не поддерживаю ни этого, ни того. Что это хуйня? Что это хуйня? Кель все таки умный, знает на кого слабее сделать разоблачение, а Стасу вроде ты так и не ответил, где он тебя раскидал по факту. Советский союз это источник наших бед, ведь именно там вырастили овощей, готовых жить в говне, но оставаться патриотами. Помимо всего этого Кель обычный пропагандон, которому навешали лапшу на уши, что Советский союз это плохо. Ведь благодаря СССР ты живешь, кто выиграл по твоему мнению Великую Отечественную войну, разве не Советский союз? Ты тем временем веришь ВОЗ и ООН, что надо сидеть дома. Им ВОЗ и ООН говорят, ребята, сидите дома, в мире жопа. А у нас в России люди такие, да похуй. Которые делают вирусы и войны в нашей стране. Кто не знал, то американская корпорация ВОЗ входит в состав РФ. Сама Америка развалила Советский Союз с Ельциным и Горбачевым. Они же создали капиталистическую страну РФ, где ничего не меняется. Разве не так, Кель? Людей душат налогами, вакцинами, химией в продуктах, никто не обращает на это внимания и молча умирая. Только потому что люди зомбированы политикой, ТВ-зомбоящика, которым ни к чему не приведет, вот яркий пример, был вирус, вместо него сделали войну, ведь так можно больше сократить людей. Политика устроена так, чтобы все были стадо, у нас в стране нет нормального образования, потому что Элите выгодно было, чтобы люди были тупо. Кель, запомни, то что у нас много ресурсов, страна после развала продана нечисти, мы являемся богатой страной с бедными жителями, а народ не будет жить хорошо, элитам не надо, чтобы бывшая советская держава жила хорошо. Ее будут травить и убивать скрытно. Надеюсь, до кого-то дошло, что мы находимся на данный момент в колонии физическими гражданами, а не обычными людьми. Я тебе ответил про сегодняшнюю политику, сравнивая, что Сталин пытался сделать независимую страну, но он повел ее не туда. Только Ленин делал все правильно, но, увы, он умер. Да, вернусь насчет ВОЗ. Обычная шайка западной гнили. Сталин специально вышел из ВОЗ, чтобы те не проводили эксперименты, как сейчас с нашим народом. Он изолировал СССР от зеленой заразы. Я не могу говорить про ковид и вакцины, так как YouTube банит за это. Ведь YouTube западный и поддерживает законы ВОЗ. Поэтому насчет этой темы я выскажусь полностью в своем телеграм-канале. Поэтому переходите, смотрите и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Если ты кель даже с этим не согласишься, но окажешься вакцинированным, то я пойму, насколько ты зомбоящер и веришь, что тебе скажут. Ведь на всем этом делают бабки причем неплохие. Почитайте про золотой миллиард ведь мы к этому все идем. Только идиот не согласится. Не понимая людей, ратующих за совок, где реально херачили свое же население. Выебнутые. Вы После этого вы будете хейтить Сталина, который хотел, чтобы был порядок. У нас было сделано все для народа, а сейчас люди работают на чьи-то виллы. Люди раньше работали для процветания страны, но сейчас такого нет, поэтому делайте выводы сами. Во многом я похвалю Келли тем, что он делает видосы про феминизм, пытается доказать людям, что западная ЛГБТ – помойка. За это я и скажу респект Келю. А так скажу, что Кель слабо знает историю и верит каким-то либеральным статьям, что СССР – это говнища, помойка. Притом сам не анализировал ситуацию. «Презираю совковое поколение, ибо они просрали свою страну и активно пытаются просрать нашу». «Принц Наш любимый Келли обсирают хрущевки, которые до сих пор стоят с 80-х. На носу 2022 год, нахера ты винишь Советский Союз? Хер ли твоя Российская Федерация после развала ничего не сделала? Да потому что коммерция, люди будут здесь всегда рабами, пойми. Я уже не вижу смысла продолжать говорить что-то про Келля. Весь с ним все понятно, обычный политический лицемер притворяется хорошим, из которым он губит историю Советского Союза, что после него люди будут ненавидеть СССР. Ведь это страна, которая пыталась действительно бороться, а сейчас Каунада шел, чтобы люди верили в политику и были всегда в центре событий. Как вам скажут, даже в СССР по телевизору не показывали бред, как сейчас. Надеюсь, вам понравился мой ролик. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Этими действиями я буду стараться больше делать видео. Главное это отдача от вас. С вами был Шиктос. Еще увидимся.